Просто, как будто бы нашел верный способ Уйти от всех нетущих вопросов Сбежав, куда глядят глаза Поздно, до гонку щурясь хмурят саркоса, В руке еще дымит папироса за спиной гроза трах Тарарам От проблем и забот И от ран Рюкзаком на плечах В попыхах Видно Не все так просто И безобидно И хоть вперед придешь Но обидно За все, что так толкает Бежать Стыдно Ведь поступаешь Так несолидно все понимая, что очевидно На это всем совсем наплевать Трах, бах, пун, бам, -бам От проблем и забот, и от рам. Закон на плечах по